во всей земле египетской, и нарек фараон Иосифу имя Цаф наф и дал ему в жену Асинефу, дочь Патифера, жреца Елеопольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. <связывая> <связывая> Давайте прервемся, чтобы еще не такие длинные виды у нас. отрывки. Ну и вот мы видим прославление Иосифа. И сказано, сие понравилось фараону и всем слугам его. То есть это было всеобщие впечатления, всеобщий отзыв, но это естественно, если мы видим. Тут еще, конечно, понравилось слугам, почему? Если бы специалисты эти не справились жрецы с это, если бы не нашли, то им грозила просто смертная казнь Просто, то есть есть случаи, как бы все там. На муходоносов, когда ему снится сон, он собирает шелости жрецов и говорит, толкуйте мне сон. А иначе я вас всех казню. Они говорят, ты расскажи нам сон. Нет, это, это, это легко. Вы сначала, вы сами мне скажите мой сон и сами растолкуйте. А иначе вас казню, даже так. А здесь уже сон рассказан. И он не, значит, и никто не растолковал. Понятно, радость слуг, она не просто такая, как бы, всего поддержка, воодушевление фараона. Это радость просто, что они остаются живы. Вот. И э, на фоне этих вот жрецов, которые не справились со своей задачей, конечно, а кого еще можно предложить? Иосиф, да? то есть э, фараон впечатлен настолько, что ну, ну и понятно его, и тут со стороны кого с невооруженным глазом, что другого, никого с ним не поставить рядом, поскольку он толкуется, он, он объясняет, что делать и как и сколько. Ну что еще? Как, где он такого разумного найдет? Так сейчас опять жрецы эти там что-нибудь напортачат, а потом придется звать опять Иосифа. Надо сразу Иосифа, Иосифа. И вот он, видите, признает, что в нем Дух Божий. То есть даже вот языческие мы видим, правители, какие-то люди, князи, они когда сталкиваются с людьми Божьими, они признают это. Они потом вот веру могут не принять, никакой истинного Бога. А вот... Ну вот вопрос, да, понимаете, да, тут да. вопрос, я думаю, что, во-первых, свободная воли, а во-вторых, вот гордости некой, вот э, сам Иисуса. Потому что там э, у Иакова, да, его там тесть, там, Лаван говорил, с тобой, я увидел, что с тобой Бог там. А в Мелех там приходит к Исааку, говорит, мы видим, что ты успешен во всем. Там с Авраамом. Патифар тоже, да? Уже? Да, Патифар. То есть, вот видишь, что с тобой Бог, Бог. Патифар говорит, вот, увидел, что успешен, потому что с ним был Бог. Вот. И вот это, и когда действительно человек Божий, это не может утаиться даже от людей совершенно противных мировоззрений, противного, противоположного. И часто они даже не... и все равно не, не влияет на них. Absolutely. Вот, вот один, один вот священник, я знаю, который был в обновленчестве много лет, потом он пришел в церковь, ну по нужде уже в патриаршу, потому что обновленчество, оно рассыпалось, устранилось. Ну вот, но ну, он такой был сознательно обновлен, но очень уважал патриарха Тихона и говорил, что народ не пошел за обновленствами, потому что очень любил патриарха Тихона. И он любил тоже, ему нравился патриарх Тихон, но он пребывал в обновленчестве. Понимаете, все равно. Но он, правда, Александра Веденского еще любил, лидера обновления. То есть, вот такие парадоксы какие-то бывают здесь в отношениях к людям Божьим. А потому что еще, знаете, как Господь сказал, но люди возлюбили тьму, потому что дела их грешны, темны и возненавидели свет. Они видят, что это свет, что это человек Божий, что его Бог благословляет. А тьма внутри, она не дает, вот так сказать, природно, не дает им на природном уровне, на бессознательном совершенно уровне, они не могут и не хотят вот, э, прийти к этому свету. Вот. Но это уже, так сказать, мысли по поводу. И э, вот поскольку Господь, фараон, справедливо решает, что Господь, поскольку открыл Иосифу все это, то... Он исправится, и будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. То есть вот по чести, по, конечно, он говорит, по достоинству выше, а по практически он будет такой же. И поставлен на всей земле египетскую снимает перстень, а перстень он носил такое вот именно значение ну, допустим, царь, он запечатал свои указы печатью, которая была на перстне. Это вот тоже символ правления, как у нас там скиптер держава, да, вот перстень, это был, раз он давал перстень, допустим, Артаксеркс, когда дал Аману, значит, вот мы говорили этот случай, да, против народа, не знаю, я с вами говорил-то, нет, нет, а против евреев Аман задумал истребить евреев, а он был второй по царе, вот Аман, и Артоксерс ему дает перстень и говорит, пиши, что хочешь запечатывай. То, то, то есть символ власти, все, он такой же. Его фараон даже не проверяет. Одежда весонная, это некая бумажная одежда из произрастающих растений именно в Египте. Там особый вид хлопка. И, и говорят, что эти одежды носили жрецы, там высшие некие касты. Это тоже был символ принадлежности к аристократии. И золотая цепь, тоже символ вот такого фараона. Допустим, в Японии, в, вот еще до революции, да, до, ну, там, до 20 века, там, я сейчас не знаю. Но, во-первых, желтый там цвет царя, императора. И раньше этот цвет нельзя было по страхам смерти носить. Если кто-то носили желтый цвет в одежде, его казнили. Вот. И вот золотая цепь, возможно, это был такой исключительно царский такой ä, признак, значит, атрибут. Ну да, сейчас у нас много поводов было, если бы закон. И, значит, на колесницу, и, значит, провозглашает преклонять. кстати, параллель такая с Аманом, с этим, с книгой Есфирь с Сердцем, там Аман тоже говорит... Артаксерс его спрашивает, что бы, если бы вот хотел царь кого-то, значит, отличить, что бы ты чтобы сделал? Говорит, надо, чтобы царские одежды, значит, все там, колесница царская, и он ездил, и Глашата бы кричал: поклоняйтесь, поклоняйтесь как царю. Он говорит, вот хорошо ты сделал, что ты хорошо сказал. Вот Мордахей есть, а Мордохей это враг из обмана. Вот И говорит, вот это в Мордахе, ты одень вот так вот и води под усы коня и кричи поклоняйтесь. То есть, там бороться получилось. Там. Но вот само вот это вот действие, мы видим, оно у всех древних, видимо, в древних царствах, вот таких империях, оно было обычное, обозначало близость к царю, царские вот эти полномочия. Ну и, конечно, тут совершенно без себя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей. Вот. но это, конечно, такое выражение образное, что вот без его, без его ведома без, никто... не, ну, то есть, он всем может заниматься, всем и обязан. Патифар, вот этот Патифер, вот имя тоже, как и значит, у начальника телохранителя, у которого был в рабах Иосиф, но это другой человек, и здесь специально подчеркивается жреца Илеопольского. Илиаполь это был значит, город, где поклонялись Солнцу, это был жрец значит, культа Солнца, это дочь Асинефа у него была. И, в общем-то, фараон вводит его в высшую вот эту аристократию, в высший слой египетского общества, давая ему Асинефу, из которого он, кстати говоря, сам и был тоже родом. А вот имя ему вот другое что? Имя? имя. Ну, имя вот часто мы видим в древних обществах, да и в современных, там каких-то бывают случаев религиозных, да, перемена имени. Это египетское имя, но интересный его перевод. Ну, Во-первых, вот этого поклонять еще можно сказать. Там термин употреблен «абрех» или «аперех» по переводам других толкователей он не то может означать поклоняйтесь а может обозначать еще отец царя отец царя то есть вот как благодетель народа отец народа отец царя вот такой высокий ну как было там мать царя до да, отец царя это были такие почетные титулы которые вот равнозначные были практически почти царю но кто там Блаженный Ироним Средонский он говорит даже что это переводится как нежный отец нежный отец вот это, что вот, это вот Абрех, поклоняйтесь то есть отец царя а или еще нежный отец и мне вспомнилось знаете что вот есть перевод молитва отче наш и вот это вот очень наша, как бы Абва, да, оно не совсем отец, не отчи, а вот как бы средний между отцом и папой, или папа или папочка То есть мы к Богу обращаемся, как вот дети обращаются к своему отцу. Они же не говорят отец, да, они вас... говорят, папа там, тятя. Вот такие, там, раз, раньше, и вот, вот такое имя. И вот, вот здесь вот Иосиф, как, ну, как правообраст тоже Христа, Христос, един, Сын Божий, единственный с Отцом. Вот такие какие-то параллели есть. Аллюзии, как это модно называть. Это я не люблю всех этих слов иностранных. А с другой стороны у нас все слова, можете, почти иностранные. Вот. А вот... Вот это имя, которое дает фараон Иосифу, Цафна в Паниях, оно имеет тоже несколько переводов, несколько переводов, как раз вот связанных с описываемыми, описываемыми событиями, значит, открыватель тайн по Иосифу Флавию, питатель жизни или дух, обтекающий мир. Ну, дух обтекающий мир, ну, открыватель тайн, по понятно, да, что он там открыл сны, питатель жизни тоже по самому действию дух обтекающий мир, ну, видимо, из разных там э, источников пытаются переводить <coughs> из разных языков дух обтекающий мир, почему, может быть, еще тут фараон говорил? Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором бы был Дух Божий? да, То есть, Дух, который вот ему открывает этой тайны. А еще одно из значений распространенных, может быть, самых распространенных переводов этого слова – это спаситель мира. Спаситель мира. И, кстати, в Вульгате они так и латиняне так перевели, в Сальватор Мунди – спаситель мира. Сальватор – это спаситель. Поэтому, ну, тут уже прямой, так сказать, параллель, да, со Христом. Вот про с Христа, спаситель мира, хотя вот таким непривычным словом тут это, значит, обозначается Цафнаф понях. И опять же, 30 лет было от рождения, я что-то пропустил, видимо, но это явное тоже... Параллель со Христом. Христос 30 лет был лет 30, когда выходит на проповедь, да. А он был 30 лет, когда предстал предлецо царя фараона, царя египетского. Так, мы на каком стихе это остановились? 47-й мы начали. Угу. А, земля же в 7 лет изобилия э, по горсти. Ну так, дополнено, из, из зерна по горсти. Из одного зерна. То есть. Ну, как это возможно? Ну, если там у них семь колосев, на одном колосе может быть, а в этом колосе столько зерен, то вот с одного колоса, от одного зерна целая горсть, представляете? То есть, огромное количество, так что вот такое было изобилие. Но, значит, есть некоторые переводы даже, что из зерна по снопу. Ну, вот. То есть, ну, некое совершенно небывало, необычное изобилие. Вот э, зернышко бросил, а там у тебя уже поле уже засе... засеяно, можно сказать. Не так, как э, по русской поговорке. Хорош ли урожай? Хорош. Колос от колоса не слыхать человеческого голоса. Ну, то есть, вот так редко. А тут вот прямо все у них забурлило. Ну что, дочитаем, наверное, до конца, да?